Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова Бобруха и рад вас встретить на своем канале. Сегодня я хочу поговорить с вами о высоком пинге. Я часто вижу смс в чате на стримах о том, что у меня большой пинг. Часто слышу от своих тиммейтов то, что у меня подскочил пинг. И вечная проблема в игре это то, что иногда скачет пинг, а у кого-то он и вовсе всегда 60-50 80. У кого-то и 90. Но как я понял, это зависит от регионов, от городов. Кто где живет, от этого и большой пинг. Но многие, я так понял, играют через мобильный интернет. Вот и проблема в том, что у вас высокий пинг. На днях я вот сыграл катку, где я играл через мобильный интернет. Еще плюсом передал его на iPad через Wi-Fi. И пинг в данной игре у меня был от 80 до 110 но при этом я решил поиграть и посмотреть, что будет. Но меня смутил в этой катке не только мой высокий пинг, но и еще кое-что, что вы сами заметите в данном видео. Но как избавиться от пинга? Если вы играете с мобильного интернета, то избавиться можно, подключившись к какому-нибудь Wi-Fi, либо дома провести Wi-Fi, либо к чьему-то Wi-Fi, соседу, например. И тогда ваш пинг станет гораздо меньше. Но все равно вы не сможете понизить пинг меньше, чем он в вашем регионе присутствует. Единственное, как можно его понизить, переехать в другой регион. Смотрите видео до конца, не забудьте прожать лайк. Не забудьте оставить комментарий, какой в вашем регионе пинг. Ну и подпишись, если ты здесь новенький. Up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless. Betrayed and I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with like emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Open. open the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath holds. I can't move on till I. Let Can't move on till I let go I feel so lost, never had